До презентации iPhone 8 осталось чуть меньше двух месяцев, однако интернет уже наполнен огромным количеством сливов, какой-то информации, макетов. Китайцы же ушли вообще далеко вперед и, как это всегда бывает, уже сделали копию iPhone 8, основываясь на всех, опять же, слухах, утечках, макетах и т.д. и т.п. И продают уже во всю этот аппарат это чудо у себя в Поднебесной. Однако в iOS 11 Apple вероятнее всего оставляет специально подсказки для самых умных и своих внимательных пользователей, то есть для таких как мы с тобой, для того чтобы мы могли максимально ясно и четко уяснить, что юбилейный смартфон компании будет выглядеть именно так, как его рисует и демонстрирует нам большинство концептеров и дизайнеров. Посмотрим, как же интерфейс iOS 11 говорит нам прям таки чуть ли не кричит о том, что iPhone 8 будет выглядеть именно так. Привет! Ты смотришь канал Apple Finder, устраивайся поудобнее, погнали! Wow. iPhone 8 с вероятностью в 101% будет оснащен абсолютно новым закругленным дисплеем, по типу такого, который сейчас используется в Samsung Galaxy S8. Дело в том, что в iOS 11 большинство элементов интерфейса перерисованы под некий закругленный вид, особенно это хорошо видно в control-центре, и чтобы это все неплохо смотрелось на новом дисплее iPhone, скорее всего он будет без конечном, что будет крайне здорово или прикольно. Скорее всего, ты уже видел якобы новую лицевую панель смартфона компании, которая будет выглядеть таким образом. До релиза iOS 11 Apple еще никогда не делала такого. В центре управления, который компания в своей новой прошивке знатно подпортила, такой важный элемент интерфейса, как время, был смещен и увеличен в точности так же, как на экране блокировки. Сделано это специально, так как теперь это место будет занято под фронтальную камеру, датчик приближения и какие-либо другие сенсоры, которые удалось обнаружить опять же, пользователям компании, опять же, исходя из слухов, а вот лицевой панели, которую я тебе демонстрировал ранее. Вероятно, будет установлен татчик сканирование сетчатки глаза, но это, как говорится, поживем увидим. Новый внешний вид Siri показывает собой, что iPhone 8, к сожалению, лишится клавиши Home, всеми нами любимые и привычной конечно же, так как новые очертания голосовой помощницы как бы намекают эту самую кнопку Home, которая вероятнее всего будет сенсорной и уже будет встроена в сам дисплей аппарата. Apple разочаровали меня не совсем мягко говоря привлекательным внешним видом довольно больших крупных я бы даже сказал гигантских заголовков в своих системных приложениях, как заметки, настройки, фото и так далее и тому подобное. Но ящик Пандоры кроется в мелочах. Для того, чтобы пользователям будущего смартфона компании было проще взаимодействовать с их устройством, Apple благодаря более крупным заголовкам немного сместила информацию и контент, которые отображаются в стандартных, опять же, приложениях. Тем самым управлять, например, одной рукой, опять же, пальцем там, я не знаю, большим или средним, точнее, указателем, каким мы всегда, впрочем, управляем нашими устройствами, будет намного удобнее. Вполне логичное решение, но как-то опять же реализовано оно, на мой взгляд, на мой, не совсем грамотно. Пообсуждать iPhone 8 ты без проблем можешь в моем паблике, ссылочку на который я специально для тебя оставил в описании под этим видео. Если видос тебе действительно понравился, помоги мне, пожалуйста, сделать его популярным. Все, что я от тебя попрошу, это поделиться этим видосиком со своими друзьями и родственниками во всех социальных сетях, где ты зарегистрирован. До встречи, пока!